Для того, чтобы совершать покупки на сайте SP Market, необходимо пройти авторизацию через логин и пароль, используемый для входа в ваш личный кабинет на сайте Международного автоклуба. Если вы не являетесь партнером, нужно пройти процедуру регистрацию, заполнив анкету и нажав на кнопку «Регистрация». Авторизовавшись, вы выходите на страницу, на которой отражаются все актуальные закупки, происходящие в вашем городе. Выбираем любую понравившуюся нам закупку. В этом поле находится информация о закупке, статус покупки, она находится на стадии сбора заказов, окончание сбора заявок, оргсбор, предполагаемая дата доставки. Минимальная сумма, необходимая для того, чтобы закупка состоялась. Ниже находится описание покупки, правила проведения, информация об организаторе покупки. Если вам необходимо задать вопрос, жмете сюда. Если пожаловаться нужно, заполняете поле, и сообщение уходит в администрации. Ниже идет информация о пунктах выдачи заказов режиме работы и карта с обозначением местонахождения центра раздачи ниже располагается список всех закупок которые ведет данный организатор смотрим прайс-лист этой закупки слева на странице прайс-листа мы видим товары фотографию товара если она имеется цена Выбираем необходимое количество товаров и добавляем их в корзину. Товары добавлены. Переходим в корзину. Перейдя по этой ссылке, мы уходим на сайт Международного автоклуба. Именно там располагается корзина SP Market. Вот мы видим свою корзину. Итоговую сумму способы доставки, которые выставляет организатор. Оформляем заказ. Переходим на страницу оплаты заказа. В этом окне мы выбираем способ оплаты, который предоставляет нам организатор. На данный момент это оплата с внутреннего счета. Сумма. Вводите ваш финансовый пароль. и Сумма уходит на счет организатора. После оплаты возникает кнопочка «Сообщить об оплате». При ее нажатии уходит сообщение организатору о том, что заказ оплачен. Только в этом случае заказ поступает в обработку.